Первый арбуз в этом году. Сегодня какое число у нас? 16. июня. Июня. Правда говорят, еще рано арбузы. Это казахстанский арбуз. Сейчас посмотрим, как он там. Там насталзиям ребят подают. Да я в другой город не появилась. Сейчас бах, а он зеленый. А сколько стоимость арбуза? Тридцать рублей А не, смотри, как красненький. А как пахнет? Пахнет каким-нибудь. Это мой запах в другом году. Да ради бога. В другом году? Ага, в пятом. В пятом? Нет, в третьем. В третьем? Ага. Ой. Ну давай пробуй. Фантазерм. Сейчас жена попробует, скажет свое мнение. Нет, только мне жена будет первая пробовать хотя я не хочу, чтобы ребенок первый попробовал. Ой, сломался. Что, вкусно? Да, кстати, попробую. На. Вкусный. Угу. Кому это был косой? Прям. Ну, не такой вот, как раньше, знаешь, сахарный был. А такой Ну, сладкий тоже, но... Нет, сладкий Да. Все равно. Так, ребят, конечно, арбуз арбузом. У нас птенцы. Надо им делать новый вольер, так как у нас у соседей тоже. Сейчас птенцы вылупились. Им надо отдать. Мы сейчас будем показывать, как мы будем делать новый вольер. Мам, как вкусно. А вы не переключайся. Да что там новое, просто сейчас эти поставим. Ну, потом вот, увидите. Увидите. Уже сделаем, М -м, когда как покажем. Как вкусно. Да. Все, стройка. Ну, стройка, нас завтра. Сегодня. Сегодня окошки будут. Я окошки, окошки сегодня а, не буду. Сегодня а, низ пробьем. Короче, блин, пришел только с работы, даже отдохнуть не дает, короче, жена. М -м, как вкусно. Вот. В общем, короче, сегодня по стройке еще почему нибудь покажем. Сейчас мы, ребят, покушаем арбуз, а вы не приключайтесь. Пока поставьте на паузу, тоже что-нибудь перекусить. Вкусный. Да, вкусный. А когда будем посмотреть пошел комба? Что тогда делайте все дела? Кожа тонкая, да, какая-то? Белая. Я белый сил. Нормально. Конечно, я добилась того. Конечно, не того, что я хотела. То муж мне отказал делать. Ну а что деньги тратить? Вот обычный холодильник ребята послужил. Вторую жизнь, уже третью уже уже жизнь послужил. вот раньше Здесь у нас перепила были. Я говорю, а что не стоит холодильник? Покупать сейчас опять эти все материалы, сварку тратить. А через. Ну две-три недели уже их усаживать уже к общим курам, они уже вон какие большие и сделал такой маленький загончик, покажи там что у них, Открывай. вот дырочка, водичка, и Иду сейчас еще положит так ребята уже лук попер, вместе с луком поперли, блядь. разные растения. Сегодня что еще сделаю короче понизу уголок хочу пробить белый но потом покажу вам уже ночью с женой пробили лазером отметки ну вот черный маркер видите прямую сегодня сделаю это а завтра уже буду заниматься уже <coughs> окнами потому что сегодня считаю после суток двое суток подряд отработал вообще честно руки даже не поднимаются работать вот. завтра уже начнем Покажу вам, как окна будем делать. И садинг там уже она купила потихоньку садинг делать. Сегодня вот пока, думаю, грядочку одну пройдусь. Посижу. Потаскаю. А просто если сейчас запустишь, они еще дальше будут, еще больше, блин. Потом их не вырвешь. Иди покажи, сейчас покажу. Пойдем, пойдем. Ну, видишь, я занят. Пойдем пойдем а клубник то что у нас уже клубник тоже полотно но уже не смотрите надо, да, ягодки. Уже Она тут сидит с мятой, так еще прокосить надо будет надо. он сегодня костик вчера косил у нас участок Ой. так ну что там Ой. помидорчики а что траву вот эту не выщипал да, ощипать вот, лопаты на перчики уже какие ну клумничка -ка, первая ну какая ты их хотела пересадить же за ну то вещь то что там еще пошла куда я буду это... две да две вон третья я боюсь там а, трогать ты, Вот надо а здесь видишь, еще видишь Тут вот хочу вот уже такие а -а -а. высокие грядки сделать Как там да. Но это будет в следующем году В этом году уже что посадили Уже чуть будем выкапывать, Сделаем такие же грядки И все И тут грядок надо наделать А вот тут короче Хочу вот эти проходы Забетонировать, чтобы вот эта трава Я уже и песок сюда ложил, и мембрану Один фиг, а трава пробивается Чтобы травы не было, ровненькая было участочек и заодно вот эти Распирать не будет Так, ладненько, Сейчас чуть-чуть пощипаем Да, и пойдем пообедаем Пообедаем, и потом я сегодня, на вот эти Пробил И все, на сегодня отдыхать Восстанавливаться Блин, вот как они ползут И вроде все там песок и этот Но ну, это вот по ветру мне кажется все вот это несет но ну, главное что она не такого много В принципе. но если каждый день убирать то вообще Ведь каждый день то не получится убирать потому что каждый день он не может сам ничего расти все равно какое-то время нужно так ну что лучок пропололи клубника более-менее там мята у жены как она сказала, не знаю. Я сорняк, думал, что-то... Вот эти усы надо, ребят, напишите в комментариях, как их а там правильно подрезать. Чтобы как их они... подрезать. Чтобы, чтобы дальше. Ножницы отрезать. Ты знаешь, как? Конечно, такой. я не хочу. Нет, чтобы еще были. Да вот куда Видишь, вот они будут. Вот они, вот они, надо их грядки будут все вот, сделать. Вон там морковка вот, еще. Еле-еле. Ну, да, морковку что-то плохо надо будет пересадить. До сюда вышло. А тут пустое место. Мы сейчас тоже засадим. Вот получается раз, два, три, четыре. Вон только там вот где-то. И тут где-то. Ну подсадить просто вот так ряд. Все. Плохо. Вот если я просто ее рассыпала, она вот вышла, а здесь вот лента, вот она, и вся вот она. Но мы сейчас с собой сажали, в какую погоду, ветреную, ее тут несло, как это, вот так же, и ничего не получилось. Ну, подсадина, купишь семинат. Да. У тебя есть семинат? Нет, -а. вот что у меня ты, салат. Блин, что ж Пиф... такое кролицы там? Крапивку-то, салатики вон у меня вышли. А вот у меня еще ушли. А тут пусто. А, вот, вот а -а. видишь вот они идут вот они идут вот здесь вот они пошли Так, надо еще будет скосить тут везде Но вот тоже не сегодня ну что, чего ты что, капуста что Салат ладно ребятушки не переключайтесь мы пойдем пообедаем включимся как уже когда буду все делать еще. Так, ну что, ребятушки Прикрепили мы уже первый уголочек Пришлось потребоваться Помощь Елены Аркадьевны ну, Покажи, да, ноль Все И сейчас по меточкам в принципе, Вот это все расстояние Сейчас будем делать да, Железо есть Работник есть Опять те же клопами, ребята Что и эти, черными Клопками Ну, куда-то по 33 штуки ты насаживаешь? Почему по 33? По центру два. Все, а тут по одному. Пленку не снимайте, пока потом снимите пленку. Ну, когда будете, ребята, тоже делать. Потом, когда уже все сделаете, снимите пленочку, чтобы не царапалась железка. Ну, все. Бери следующую. Сейчас я гляну. Своими четырьмя глазами? Да. Ну как? Эй. Подниз, низ, да. Короче, помощь все равно нужна человека, ребята. Тут ребятушки помощь. Зайта, как вот, Сейчас, ребятушки, мы все сделаем и покажем вам, потому что мне надо помощь, там хоть край будет держать. Вот. Триногу, за за три нога неохота идти, чтобы поставить ее. В общем, принцип поняли. Вот по меточкам ставим и заодно уровнем еще проверяем. Сейчас все сделаем и покажем его, ребят все ребятки отбили не хватило там буквально пару метров не хватило Но это уже завтра купим потому что сегодня так уже после суток считай надо тоспаться и завтра уже будем приступать добьем купим эту оставшуюся часть потом стартовый профиль поставим и начнем садинг фигачить дойдем до окон а потом уже окна будем делать. Ладно, ребята, заканчиваем этот ролик. Сегодня уже подустали все. Да, вот. Завтра будем делать окна. Завтра. У меня окна. на окна все есть. Завтра, ребята, значит, окна начнем делать. Покажу да. вам, как делается окно пластиковое. вот эти отливы. мы ну, всем пока. Ждите всем следующих пока. роликов.